Мам, у меня для тебя отличная новость. Да? Какая? Мне Диль купил ягуар. Правда? Ты приняла подарок? Мам, ну я сказал, что я подумаю. Подожди. Ну зачем мне ягуар? Я же на автобусе ездить не смогу тогда. Ну что ж ты такое говоришь, Алла? Всю жизнь Галина Андреевна ездила на трамвае или на автобусе. Иногда на такси, но чаще ходила пешком. Она, конечно, любила свою дочь, но не понимала, почему она отказывается от автомобиля. Ее парень, Адиль, подарил ей Егуар. а эта куртизанка отказывается. Галина Андреевна понимала, что не справится со своей строптивой дочерью и поехала за помощью к бабке. Ну, наконец-то пенсия пришла. Бабушка, ты чё, слепая? Я за советом пришла. А, так ты не почтальон? Ну, как видишь. Вижу, из-за дочери ты ко мне пришла. Да, моя дочь Алла. Я даже не знаю, как сказать. А как есть, так говори. Алла очень капризный ребенок. На днях ей подарили ягуар. А она еще ломается, принимать или не принимать его. Да у меня даже муж сказал, что принял бы наклык за Егор. Мы, конечно же, все посмеялись. А ты что? А, так я тоже смеялась. А по факту тоже бы наклык приняла. Ты дура. Я говорю, а ты что делала? Так я говорю, я же тоже смеялась. Возьми вот этот вот камень и кинь в ту сторону. Ага, получила волосатая сосалка. Да кошка ходит в наш огород срать. Я-то просто не вижу, где она. Ты принесла любимый предмет дочери? Да вот это ее любимая кружка. Фу, из нее только пить говно и есть мочу. Вижу, муж тебе тоже готовит подарок. Но я тебе не скажу, что это. Ведь это подарок. Правда? Как неожиданно. Спасибо. Но как я могу принимать подарки, пока моя дочь сама не приняла свой подарок? Я тебе так скажу. Если она примет подарок, это сильно изменит твою жизнь. И легче тебе от этого не станет. Да как же не станет? Успевать везде буду, ноги перестанут болеть. Я же только этого хочу. Я говорю, что вижу, сижу, пиржу. а ты поступай, как знаешь. Все, иди сюда. Галина Андреевна познакомилась со своим мужем на секунду назад. Отношения развивались стремительно, но женщина скрывала отношения от их совместной дочери, которую они вместе воспитывали, так как боялась осуждения с ее стороны. Дело в том, что нашей дочери Подарили Егора, она сказала, что подумает. Вот мразь! Я подумала, может усыпим ее? О, это отличная мысль. Я очень рад. А кто заберет ягуар? Никто, его тоже усыпим. Галине Андреевне все же удалось уговорить свою дочь принять подарок, и в честь этого они решили устроить пир. А где Диль? Ой, я ему дала очень важное задание, он сказал, что справится. Ой, как красиво и вкусно, ни одна женщина не может так вкусно приготовить. Ой, ничего страшного, я подберу, Все нормально. Я пойду открою, а вы пообщайтесь пока. Ты знаешь, мне кажется, что мне мама хочет подарить квартиру. Ну, Саша, я думаю, это было бы неплохо на самом деле. Да. Знакомьтесь, это Игнат Андреевич, мой муж. Это Адиль, парень Аллы, Алла, моя дочь. Очень приятно. Немного про вас рассказывали. Кто? Присаживайся. Твою мать. Тост. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. Мечты сбываются. Сегодня моя дочь получила ягуар. Об этом мечтала вся моя семья в десятом поколении. Я долго думала, что бы тебе подарить в честь такого праздника. Хотела сказать позже, но скажу сейчас. Я решила подарить тебе... ...барабанная дрот, ...кепку. Ничего себе! Я расстроился. Вы черты поганые, Я пошел хавать. Офигенный хавчик. Петушки поганые, вы все е-е-е. Yeah. Галина Андреевна давно привыкла, что дочка выбирает всяких дебилов. Но ради Ягуара она простила дочь, ведь у ней был огромный джунь-джунь. Прошло 10 секунд. Алла переехала в квартиру Кадилю. Галина Андреевна была очень счастлива, что дочка с съехала, и теперь она может тратить все свое время на своего мужа Игната Андреевича. А что сегодня можно дома приготовить? Я предлагаю рассольник приготовить, картошка, кругляшками чик-чик нафигачил блин водой залил нафиг, приправы добавила нафиг, чего там сало луку обжарила нафиг, но ну, есть там колбаса мясо что-нибудь такое обжарила нафиг там чик-чик и все, что мне два часа тут ждать, не подавитесь. Это что за черт там едет? Ой, я, пожалуй, отойду. Господи! <cage> Ле, не видишь, узбек едет. Адиль? Галина Андреевна, здорово. Ваша Алла выгнала меня из дома, сказала, сходи за хлебом. И что, ты его купил? Денег нет, как я его куплю, Ле? Давай я тебе дам денег, а ты сходишь и купишь. Игнат Андреевич, а иди-ка ты домой. Я схожу к дочери, спрошу, почему она... Своего мужа посылает без денег за хлебом. Он же альфонс. Окей. Лей, сейчас пыринька, быстренько. Быренько. Сгоняю за хлебом. Асоси. Ну привет, хозяюшка. Почему дома не убрано? Хозяйка из тебя никудышная. А ты что мне пришла? За читать что ли или что? <глёв> О! Салам алейкум Галина Андреевна. Вы как раньше меня долетели? Да, Я же приоре быстро тоже летели. Один, сходи, купить что-нибудь к чаю. Лей, меня один зовут. Алладин, давай не задерживайся. А где деньги взять? На, держи! Главное, я полетел. А ну, Алла, ну ты что, не замечаешь ничего? Он же Альфонс! Ма, ты не понимаешь, это другое! Ле, я прилетел! После того, как Галина Андреевна помирила свою дочь со своим парнем, она поспешила домой, где ее ждал муж. Ох, и намучается, Алла Адилем. Ну она тогда тоже не подарок. Мне, кстати, надо будет уехать в командировку на месяц, а когда я приеду, устроим вакханалию. е бой. Прошло десять секунд после того, как Игнат Андреевич вступил за порог квартиры и уехал в командировку. Ты чего, додик, тут делаешь? Вы извините, Галина Андреевна, что я к вам без стука, но мне больше некуда деваться, ваша дочь Алла меня выгнала из дома. Что случилось? Жить с вашей дочерью стало совсем невыносимо. Она постоянно глушит мой жигуль, который я оставляю себе на утро, а и постоянно таскает мои тапочки любимые. Это просто невыносимо. Галина Андреевна, можно я у вас переночую? Ты самые необходимые вещи с собой взял? Конечно, взял. Все взял. Пойдем. На следующий день Алла договорилась встретиться с Галиной Андреевной, чтобы узнать, что происходит. Ты можешь мне объяснить наконец, что происходит? Я не знаю, что со мной происходит. Я стала нервная. Но я ходила к патолоногатому, он сказал, что мне надо отвлечься и все пройдет. Мама, можно отдельно еще у тебя поживет? Конечно можно, лишь бы вы только помирились. Мам, ну патологоанатом очень дорогой. Не беспокойся, с деньгами я вам помогу, лишь бы у вас все было хорошо. Когда Галина Андреевна пришла домой Опа. и зашла на кухню, на столе заваривался дошик, еще не растворившийся. Ничего себе! А у нас что, гости? Да нет, я просто решил поесть вкусно приготовить, знак благодарности так сказать. Адиль, как неожиданно, это я должна была дошик заварить. Мне было приятно для вас готовить. Ой, как красиво! Недаром же говорят, что лучшие повара мужчины. Знаете, какими были последние слова моего любимого дедушки? Как сейчас помню. Ну как, вкусно? Ну, вкусно. Ну не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Да обалденно, ёпты, я тебе по делу говорю. Спасибо, это дедушкин рецепт. А хочешь, я тебе покажу маленькую Аллу? Да, конечно. Вот, семейный фотоальбом. Очень красивая у вас дочь. Да это автор. Это утренник в садике у Аллы. Это вот мой муж Игнат. Маленький еще это я вот на работе была брюнеткой в 95 -м. это алла у нас в садик пошла это не очень лучший момент ну, пролистаю но это вот у нас игнат муж мой записался на секцию бокса и спит. было время. Ой, Адиль, это тоже твоя фотка. Ты пока снимал деньги, утопился и прилег поспать. 26 год. Мое почти. Ну, все. Кончилось. Прошло 20 лет. Галина Андреевна решила навестить дочь и принести продуктов, так как у них постоянный холодильник был пустой. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите отсюда. Блин, не туда попал. Помогите, бабушка. Я дочку свою найти не могу, очень за нее переживаю. В ее квартире живет какой-то старик. Успокойся, возьми вот этот вот мусор, сходи, выкинь. Угу. Мне нужно связаться с миром мертвых. среди мертвых твоей дочери жива она вижу как она плещется в океане все хорошо с ней фух ну спасибо бабушка успокоили и еще если ты хочешь наладить свои отношения тебе нужно сдать Адиля в дурку когда галина андреевна приехала домой Адиль очень сильно заболел и она не смогла его отправить в дурку она решила совсем разобраться, когда Адилю станет легче. Мать, неси бумагу. Завещание буду писать. Mm. Долбаны же в рот, а? 37,1. Я умираю. Сильнот совсем. Пищи сама. Эй, Вадимный, принеси, пожалуйста. Ой, какая я неловкая. Галина Андреевна, почему ты мокрая? Мне Алла все про вас рассказала, я так и знал. Игнат Андреевич, ты не так все понял. Все я так понял. До свидания. Нет, Галина Андреевна, когда мне станет лучше, я с ним поговорю. Галина Андреевна очень переживала о случившемся, ей было тяжело, поэтому она разрешила остаться Адилю еще на пару дней. Галина Андреевна, я думаю, что Игнат Андреевич поступил не по понятиям. Слушай, я не понимаю, к чему этот разговор. Галина Андреевна, я давно вам хотел сказать, я люблю Игната Андре Андреевича. Натворила я делов, бабушка. Адиль, парень моей дочери, влюбился в моего мужа Игната Андреевича. Что мне теперь делать? Говорила я тебе, сдаю его в дурку, не послушалась ты меня. Есть примета. Кто первый блюдце разобьет, тот на мужика и западет. Вижу, Адиль первый разбил блюдце. Вот он и заполнит твоего мужа Игната Андреевича. Ну и что же мне делать? Ничего. Само все пройдет. Но должна ты поговорить со своей дочерью и рассказать всю правду. Галина Андреевна все же дозвонилась до дочери, и они договорились о встрече. Ку-ку, йота -ку, Точка, спасибо, что пришла. Но мне очень стыдно об этом говорить. Но я хочу отправить Адилю в дурку. Это я все подстроила. Это я сказала Адилю, чтобы он поиграл в Джунджуне Игнат Игната Андреевича. А он и повелся. И теперь они вместе. Я заплатила Адилю, чтобы он переехал жить к тебе. Да как же ты могла, Алла? Я сама знаю, как мне лучше. Я в детдоме встретила парня. Вот у нас с ним настоящая любовь. Только вот передай вот эту баночку Ягуарова обратно делю. В тот день Галина Андреевна направилась домой и все рассказала Дилю. Адиль подорвался и начал собирать вещи. А может быть я останусь? И мы начнем все сначала. Игнат Андреевич, мне больше не нужен. Давно тебя в дурке не было. Да, поначалу так и было. Но потом я стал туда часто заходить и там встретил вашу дочь. Она мне предложила увезти у вас мужа. Ади, ты же сейчас мне врешь? Сваливай уже быстрее! Уходи! Ты мне и так всю посуду переломал. Через 45 лет Галина Андреевна и Игнат Андреевич помирились, а потом и поженились. С дочкой они видятся нечасто, так как она уехала на другую планету. Бабушка говорит, кто всю посуду разобьет дома, тому я лицо разобьет. Пожалуй хватит на сегодня интернета